Всем привет, меня зовут Мария, я специалист по работе с клиентами WebCom Group. Команда ВКонтакте анонсировала два новых инструмента для таргетинга – заинтересованная аудитория и расширение аудитории. Опция «Заинтересованная аудитория» поможет найти пользователей, которых заинтересует объявление, говорится в сообщении соцсети. Чтобы активировать ее, нужно переключить тумблер в блоке «Интересы» в рекламном кабинете или включить настройку в продвижении с мобильного. Алгоритм автоматически найдет подходящих пользователей с учетом их интересов, сообществ и активности в них. Разработчики рекомендуют использовать эту опцию новичкам, а при продвижении геозависимых сообществ, например, магазин, кофейня, барбершоп, настраивать геотаргетинг. Инструмент расширения аудитории также находит подходящих пользователей для рекламы. Для настройки надо выбрать страницы бизнеса в блоках «Подписчики сообществ» или «Активность в сообществах» и выбрать, насколько увеличить аудиторию. Сотрудники соцсети рекомендуют соединять разные сообщества чтобы получать интересные сочетания аудитории. Автоматический подбор синонимов для контекстного таргетинга. Новый инструмент генерирует синонимы заданных рекламодателем поисковых фраз. Список рекомендаций включает в себя как отдельные слова, так и словосочетания с выбранным словом на русском и английском языке. Например, если рекламодатель вводит запрос iPhone, система предложит ему несколько вариантов. По умолчанию отображается до 10 основных подсказок и до 5 дополнительных вариантов каждой из них. Нажав на кнопку «Загрузить еще», можно получить расширенный список синонимов. Новая функция позволит быстрее создавать компании с контекстным таргетингом и выбирать наиболее релевантные фразы для продвигаемых товаров и услуг. Новые возможности прогнозатора охвата. Теперь на этапе настройки кампании можно оценивать потенциальный охват рекламы по аудиторным сегментам, в которых подключены источники – счетчик Mail.ru, списки контекстного таргетинга или загруженные хэшированные данные клиентов, а также получать рекомендации системы для выбора оптимальной ставки. Это позволит уже на старте повысить эффективность кампаний и рентабельность инвестиций в интернет-рекламу. Facebook протестирует пропускаемые видеообъявления инстрием в середине ролика. Команда Facebook начала тестировать видеоролики инстрием с возможностью пропуска в середине ролика. Объявление можно будет пропустить через 5 секунд после начала видео. В течение первых 5 секунд будет отображаться неактивная кнопка пропуска и таймер обратного отсчета. Затем кнопка станет активной. Нажав на нее, можно будет пропустить видеообъявление и вернуться к просмотру ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!